Я думаю, что управлять здоровьем это значит иметь инструменты, которые могут тебе помочь в какой-то трудной ситуации, со здоровьем или просто эмоциональной какой-то трудной ситуации. И когда не уделяете есть инструменты, ты их знаешь, ты можешь сам себе помочь и помочь своим близким и опять стать полным сил для реализации своих целей.